Что ж, умирать, умирать и еще раз умирать. Я перед началом видео, уже оно началось, но перед началом э, хочется сказать, что я додумался обновить версию игры. И теперь это бета 41. И мы будем поигрывать, посмотрим, что изменилось в бете. Хотя я, блядь, вышедший 13 13 -го года игры, ничего не знал, но... Почему бы нет? Как обычно, пустой, невзрачный стартовый дом, который даже лутать-то особо неохота. Хочется побыстрее встать и убежать отсюда далеко и надолго. Че, я же закрыл. Я забираю твою одежду Возможно забирать одежду Зомби не самая верная мысль Но хотя бы что-то Хотя бы стартовая футболка И шортики Слегка приодевшись По традиции я пошел Ограбить своего соседа Пиздец А когда стоишь дурак Погоди, погоди, погоди, может я открою? Нет, не открою. Когда я залез в окно, меня ждало очень интересное обновление, которое, видимо, добавили uh, в одних из uh, новеньких бет. И, господи, такого я еще не видел. Оу, oh, щещ. Штаны. Надеть. Мне нравятся эти штаны. Чё, уснул? Откуда вас столько? Охуяй, подверь, охуя. Почему кольца не наносят, типа, дополнительного урона? Был прикольно. В доме соседа я залутал немножко еды, немножко оружия, Пакеты с пятерочки и... И, од... и кучу зомби. После чего отправился в бега. Странная тема. Ну если что, у меня есть оружие. Ух, на спине прям метла. Я истинно... О, вы чё В бегах на окраине леса я нашел двухэтажный дом, и он был полностью пустой. В нем не было зомби, в нем не было крови. И я решил поселиться около него, но для начала я решил понять, как же работает собирательство, и собрать ресурсов на топор, желательно копье, и великолепно было бы мне. О, у меня есть ягоды. Чё, чё, чё? Сделал каменный топор, пиздец! Я сделал каменный топор. Взять в обе руки. И наконец-то пришло время заселяться в этот домик и... Я начал это делать. А -а -а. Закрыть шторы. Превосходно. Чтобы никто меня не видел здесь. Закрыть шторы. Закрыть шторы. Ведь окно только открыл-то. Закрыть окно. Нормально, через шторы. Зачитав, Зачитав книгу до дыр, заспав кровать до пролежней, поев, я отправился на новое покорение этого мира, в следующий дом, чтобы отыскать в нем ровно нихуя. Так, у нас он не зомбакин. Мы аккуратнее, мы аккуратнее Блять, что? Вас заметили, блять После того, как постучал по колоколу Можно и в соседский дом знаете, иногда вы очень любезны, открываете окно для того, чтобы зомбаку дать поебалу, и он побыстрее умер, а он вместо благодарности кусает вас. Погоди, погоди, погоди, Ты шо, Хуя? Можно? Ебать, я быстро! Бля, бошку, бошку перемотал. Шею. Залутав немного еды, киянку, инструментов для постройки починки, ремонта и так далее и тому подобное, я покинул этот дом. Ну, почти сразу же. Пиздец. Совсем, что я налутал, я отправился в следующий дом для того, чтобы найти еще больше ресурсов. Как еще по-другому, так не понял. Есть одежда? О, курточка хорошая. Защита от царапаний плюс 10. Надеть обязательно. Надеть. Это вообще лучше выбросить, потому что... Потому что это все с зомбаков снота. Блин. Дура, блядь! Алло! Вместо хорошего лута я получил кирпичный завод прямо у себя в штанах. И пошел дальше. О, ковбойский шляпа, бля. Я хочу его шляпу. Иди, иди, иди сюда. Ровно с этого момента все пошло не совсем по плану, и я бы сказал там-там-там. Грязный пинт. Че две царапины дал? Это все из-за шляпы какой-то, алло. Ну вы чилы. Как говорится, жадность фраера сгубила, но я же не фраер. Да? Ведь не фраер. Оторвавшись от разъяренной толпы, я принялся за... А. Залечивание своих царапин. Б. Пытаться избавиться от заражения. И. В. Поесть. Ладно, не... Давайте сейчас... Пластирь закрепить. Возможно, это будет намного эффективнее, чем обычная тряпка. После того, как я рассортировал свои вещи, я решил заняться чем своим любимым делом – фитнесом и заставил персонажа поджиматься. Вот так. Раз, два. Три, четыре, только четыре, алло. Скинув пару лишних калорий, нужно их вернуть обратно, и я приступил к готовке. Мне нужно сколько-то определенных яиц сделать, что ли? Приготовив жареную яичницу, сменив бинты, помыв всю одежду, я отправил своего персонажа на сон. Второй сон в его жизни. Смогу ли я сейчас поспать? Тяжелый урон, навряд ли, да? Я бегать из-за этого не могу. точно там, ну, блядь. Еще хотела, я, блядь, готовил. <звы> За ночь я почти что полностью вылечился, и у меня осталась только одна царапина на руке. И я начал неожиданно для всех приседать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Нормально. Нормально, тяжесть. Половину этого дня я потратил на собирательство. Ягоды две. Собирательство. Да. Собирательство. На попытку срубить большое дерево. Маленькое дерево. И все. Снова поев, я пошел испытывать свое новое оружие. Копье. Два трупа, блядь. Это пиздатая штука. Полюбовать. полюбую своей шляпой, залутав один дом, потом второй дом, убив несколько зомби. Я решил возвращаться на свое, в свой родной, уже родной, двухэтажный особняк на окраине леса. Но каково было мое удивление, что я не оторвался от всех зомби, и один из мудаков все равно добрался до меня и начал стучаться в дверь, прося отдать ему все, что у меня есть. Блядь, они реально не знают, что я здесь Чел, ну куда ты пришел? Блядь, ну, у меня было сковорода, да? -да. Какой же ты долгий убив этого зомби я отправился на боковую